Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Хочу поздравить вас с наступающим новым 2023 годом, Годом Одиного Кролика. Конечно же, мы его все очень ждем, потому что кролик один из самых семейных, самых благополучных знаков. Это прирожденный дипломат, который несет добро, мир, умеет договариваться со всеми. Хочу пожелать вам в наступающем году мирного неба над головой. Хочу пожелать вам всем благополучия побольше э, хороших событий, смеха в вашем доме, и, конечно же, здоровья. С Новым наступающим годом! Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант вонюшуй Бадзе и преподаватель школы Натальи Кугачевой. Вот и прошел еще один год нашего сотрудничества. Конечно, я не буду говорить, что год был сложный, не буду повторяться. Я хочу присоединиться к поздравлениям наших коллег и поздравить вас сама от себя лично с Новым годом. Конечно, мы надеемся, что следующий год будет лучше. И мы хотим, чтобы он был лучший для всех и для нас в том числе. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, годом голубого кролика. Хочу пожелать вам счастья, спокойствия, радости, и чтобы этих радостных событий в вашей жизни было как можно больше. Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я консультант и преподаватель в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой, И я хочу поздравить всех наших учеников с наступающим 2023 годом. Мы надеемся, что 2023 год будет для вас комфортным, безопасным, более спокойным что все ваши э, желания, мечты, э, цели будут достигнуты, в том числе и с помощью знаний, которые вы получаете в нашей школе. Э, желаем здоровья, процветания вам и вашим близким. С наступающим 2023 годом! Дорогие друзья, мы с Хатэем, Богом богатства, поздравляем вас! с наступающим 2023 годом! Я хочу пожелать вам, чтобы в следующем году вашим символом стал тот кролик, которого вы выберете сами. Может быть, это будет мудрый кролик из винни или кролик, который творит чудеса из Алисы, в Стране чудес. Возможно, это будет сексуальный кролик Плейбой. Таковой энергии года. У меня же есть свой кролик, вот такой вот кролик-пионер. С ним мы будем идти весь следующий год и вести вас торжественным маршем за собой. Я хочу пожелать вам еще радости, веселья, уверенности в будущем и, конечно же, здоровья, любимый наш. Все будет хорошо. С Новым Годом! Дорогие друзья, с вами Галина Боус. Заканчивается старый год, и пора загадывать новые желания и строить планы на будущее. Я желаю вам в наступающем году покоя, комфорта и финансовой стабильности. И несмотря ни на что, давайте строить самые невероятные планы, настраиваться на победу, ну и, конечно, прислушиваться к знакам судьбы и расшифровывать их подсказки. С Новым Годом! Здравствуйте! С вами Пирогова Елена. Я продюсер нашей школы. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы весь год были с нами, за то, что вы поддерживали нас, поддерживали других наших читателей слушателей, писали прекрасные теплые письма, давали прекрасные интересные советы, за то, что вот у нас с вами за весь год образовалась такая классная, ну, можно сказать, воронка добра. И я надеюсь, что в следующем году это все тепло, радость, творческая атмосфера, которая образовывается благодаря вам на наших вебинарах, мастер-классах, она сохранится. Еще раз спасибо за поддержку. Также хочу пожелать вам в следующем году побольше желаний чтобы вы могли осуществлять эти желания, чтобы у каждого было море возможностей, и эти возможности мы также могли реализовывать. Побольше уверенности, побольше творчества. Главное – душевное спокойствие. Без него, конечно, очень трудно что-либо дальше делать. Я всем желаю вам, себе, всем близким вашим, родным – душевного спокойствия. Еще важная штука. Я хотела бы пожелать вам а, понимания вашими, вашими близкими, чтобы они вас поддерживали во всех ваших начинаниях, устремлениях, чтобы на ваших лицах и на лицах ваших родных в следующем году было много улыбок, чтобы каждый день мы могли чему-то улыбаться, чему-то радоваться. И вообще, чтобы было больше радостных дней. А, Обязательно крепкого здоровья, конечно же, это тоже очень важно, и вам, вашим близким, деткам, родителям вашим, всем родственникам, чтобы у всех было крепкое-крепкое здоровье. И я очень надеюсь, что год кролика принесет нам много удачи. Конечно, мы будем использовать все наши метафизические знания для того, чтобы давать вам возможность эту удачу привлечь. Ну и вы тоже, пожалуйста, занимайтесь этими всеми штучками, чтобы удача была на вашей стороне. И чтобы просто так, каждый день у вас были удачные моменты. С Новым годом!